Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим о новостях недавнего времени из мира плагинов и музыкального оборудования. И начнем мы с минорного обновления Logic 10.6.2, которое вышло на прошедшей неделе. Оно не вносит каких-то существенных изменений в работу, не привносит каких-то глобальных функций, так как это все-таки минорное обновление. Но разработчики заявляют об исправлении довольно давних ошибок которые преследуют многих пользователей особенно при работе с тяжелыми плагинами я сам с этим сталкивался в нескольких проектах это например проблема с автоматизацией когда вы ставите четко автоматизацию по сетке а она срабатывала как бы с запаздыванием это всегда очень напрягало это было связано с проблемами в компенсации задержки вот с такими вот тяжелыми плагинами как правило от сторонних разработчиков и собственно разработчики из apple это пофиксили как они обещают во всяком случае но по тестам вот нескольких дней сколько я успел поработать с новой версии 10.6.2 э, в принципе все работает отлично все хорошо я никаких проблем не заметил компенсация задержки тоже хорошая, но тут наверное следует узнать мнение людей у кого маки постарше потому что моя основная рабочая машина на не довольно сильный серьезный процессор поэтому в принципе с задержками проблем у меня никогда не возникало в последнее время но так или иначе будем ждать отзывов вы кстати тоже пишите в комментариях если вы уже обновились и потестили и у вас были какие-то ошибки до этого напишите может все действительно исправилось. вот будет полезно другим а, участникам и пользователям также по ссылке в описании вы можете прочесть подробный список того, что изменилось вот в новой 10.6.2 версии. там как правило просто исправлены различные баги, различные проблемы с какими-то инструментами, плагинами и, конечно же, повышено Повышена поддержка процессоров M1 от Apple, сейчас Apple, естественно, сфокусирована максимально на этом, так как они все-таки заходят на рынок со своими процессорами, и первое, что их интересует, это адаптация под M1, поэтому они нашли какие-то еще баги э -э -э при работе Logic а с процессорами, и в этих минорных обновлениях, я думаю, в ближайшее время, они будут максимально исправлять именно вот эти косяки, в первую очередь, с M1. Очередные новости от компании Behringer, без которой не обходится ни один наш выпуск Только в этот раз мы поговорим не о синтезаторах, а поговорим о мире э, приампов для микрофонов В который также ворвалась Behringer с э, новым дешевым приампом всего за 50 евро Называется MiG300, на самом деле у Behringer уже были преампы э, из похожей линейки Но они обновили немножко функционал, они обновили корпус, э, материалы и вообще исполнение этот прям основан на лампе 12x7, классическая предусилительная лампа. Функции довольно примитивные, то есть просто включение 48 вольт для конденсаторных микрофонов. Есть также отсечка 20 дБ, чтобы понизить уровень входной. И, конечно же, гейн для раскачки лампы и выходной уровень, чтобы подстроить, собственно, выходную громкость на вход в звуковую карту для записи с нужным уровнем. Но для тех, кто хочет поэкспериментировать с ламповым предусилением для микрофона. За 50 евро это отличное предложение Конечно у Behringer есть еще другой преамп MiG500 Он, я так понимаю, подороже Там есть дополнительные функции Так или иначе, Behringer решил на этом рынке Потеснить конкурентов В лице компании Art и DBX, например Которые тоже довольно популярны на рынке, на рынке таких стартовых преампов Довольно быстрых в использовании Или легких и дешевых Так что Behringer теперь мешает другим компаниям и здесь еще одна новость пришла от компании Focusrite, а точнее от целого конгломерата Focusrite Group, которая объявила и даже сделала рассылку всем своим подписчикам, и мне в том числе, о том, что они теперь приобрели, ну или точнее включили к себе в свою семью Focusrite Group, Компанию Sequential, принадлежащую Дэйву Смиту Я уверен, вы знаете его синтезаторы И они пообещали, что это никак не отразится, собственно, на компании Sequential То есть никто из сотрудников не будет уволен Сам Дэйв Смит останется у руля компании И как сторона Sequential заявляет, что это присоединение к Focusrite Group Поможет делать больше продуктов, объединить силы на рынке, для, в том числе для маркетинга чтобы бороться с теми же Behringer, которые завоевывают всех своими дешевыми э и довольно качественными по звуку, во всяком случае, синтезаторами а и э даже Focusrite заявила, что так как э их семья растет, различных компаний они могут, скажем так, диверсифицировать продукты на разные подразделения своей вот этой семьи большой, глобальной такого своего картеля, можно сказать, звукового и э делать, например, из-за этого преимущество, то есть, э допустим э какой-нибудь прибор от компании Innovation, который также принадлежит Focusrite Group, может выйти, например, с фильтрами от Sequential и так далее. То есть может могут варьироваться компоненты, и компании внутри семьи могут... Работать совместно над какими-то общими продуктами Это довольно интересно И в принципе, несмотря на все опасения от антимонополии И глобализации и прочего Я думаю, что такие объединения именно в таких вот творческих компаниях Будут идти на пользу их разработчикам Ну и нам тоже, пользователям, это принесет какие-то плоды Неожиданная новость от компании МТС Сказал, что здесь делает МТС Но на самом деле МТС врывается на площадку концертную Имеется в виду, что компания объявила о том, что они запускают отдельное подразделение, которое будет заниматься организацией концертов и обустра... обустраиванием площадок в городах-миллионниках. То есть компания планирует либо брать в аренду, либо даже приобретать, либо возможно даже строить с нуля концертные залы и объединять их в такую некую единую сеть концертных залов, иметь общую базу промоутеров и организаторов концертов и работать с разными популярными артистами и, скажем так, устраивать туры по городам по своим площадкам. А, ну посмотрим, что из этого выйдет. на самом деле довольно интересно. не знаю, не уверен, что компании именно МТС это нужно, но видимо у них свое мнение на этот счет решили в общем ворваться на этот рынок хотя опять же время не самое подходящее все-таки еще продолжается пандемия коронавируса и во многих городах еще есть ограничения я кстати недавно ездил по россии как раз таки с гастролями с этим столкнулся причем в разных городах есть свои ограничения свои нюансы по контролю над этими над соблюдением этих ограничений так или иначе компания что-то решил именно сейчас это объявить и я также кто эти не в курсе, я недавно посмотрел, что МТС же строила площадку в Сколково, концертную МТС life Арена, И вроде должны были ее в том году сдать, но видимо из-за пандемии что-то перенеслось, и по идее должна закончиться стройка в этом году. Так или иначе, время спорное, но если это задел на будущее, я думаю МТС денег в принципе и достаточно, чтобы экспериментировать вот с такими отлетлениями их рода деятельности. И посмотрим, к чему это приведет Когда весь мир, надеюсь, вернется В свое нормальное русло И э, все музыканты начнут Спокойно выступать, а публика Спокойно ходить на концерты Возможно, вот такая сеть концертных залов С общей организацией, с какой-то общей Инфраструктурой, возможно, будет даже Какое-то приложение или какой-то сервис Который позволит музыкантам Легче контактировать с организаторами Со всеми этими райдерами Техрайдерами и прочим а, Возможно, это приведет просто к улучшению концертной деятельности внутри России, это все будет более контролируемо, и также, когда, например, откроются внешние границы, и к нам пойдут, допустим, западные звезды, им тоже будет проще работать с какой-то единой компанией, чем работать с разными подрядчиками от города к городу, и рискуя тем, что в одном городе будет все хорошо, в другом будет все не очень хорошо, и так далее. Поэтому, возможно, МТС ориентируется на это, посмотрим, что у них выйдет, и я желаю им удачи. Ну и последняя новость на сегодня от компании Softube, которая анонсировала свой новый синтезатор Model 84, который по сути является еще одним перевоплощением или моделью культового синтезатора Roland 106, Juno 106. И на самом деле я был опять же удивлен, потому что очень странная вообще политика вот этих всех софтверных компаний. Они все делают примерно одни и те же продукты одновременно. То есть в том году вышло аж две такие большие довольно версии Juno 106 от компании Cherry Audio и также от Arturi, конечно, я, собственно, пользуюсь Arturiевской версией, у меня есть коллекция Analog Lab и Vintage Collection 8 от Артурии. и Juno мне их очень понравился, он довольно близок к звучанию реального Juno 106, и, в принципе, добавленные органы управления, которых не было в оригинальном джуна, у Артуре тоже очень классные, очень много чего интересного. Но почему-то SoftTube решили сделать то же самое спустя вот, полгода и анонсировать свою версию. Также заявляют о дополнительных возможностях, которые, в принципе, мне кажется, были уже и у Артурии в том числе. Но, не знаю, может быть, они... А что-то открыли, потому что они заявляют, что там супер моделирование, они прямо поняли этот синтезатор как никто другой и вы создали все в цифровом виде. В принципе я послушал есть очень много примеров звучания в том числе от известных музыкантов например от клавишника джемми раквай и в принципе звук мне очень понравился тоже у 84 -го. но не думаю что прям такой нельзя нарулить в той же артурии ну а если вы вдруг обладатель счастливый самого джуна 106 то вам эта новость наверное вообще не интересно хотя опять же софтверная версия она не исключает наличие аналоговой, потому что в софтверной версии есть также свои плюсы такие как дополнительные возможности полифонии унисоны то есть там очень много возможностей интервью того же артурии там можно увеличивать количество голосов есть дополнительное огибающие Uh, есть также встроенные эффекты ревер и дилея, ну то есть довольно получается классный синтезатор, если вы используете его в современном даже в современных жанрах продакшене, то конечно аналоговая версия, во дорогая, ее фиг найдешь еще в рабочем состоянии, и она конечно для современной музыки немножечко ограничена по возможностям, uh, поэтому многие берут вот этот характер звучания из 80-х, который сегодня популярен, и привносят в него современные фишки цифровых синтезаторов и плагиновых синтезаторов и делают такие новые версии, ну в принципе я не против, почему бы нет, просто очень странно, что все компании это делают в одно время, одновременно, какая-то такая вроде бы здравая конкуренция, но как-то подозрительно все одинаково, но посмотрим, что будут компании предлагать нам дальше, будем ждать и желать им удачи. Ну что ж, на сегодня это были все новости, в описании к ролику вы можете найти ссылки на каждую из них, и почитать подробнее о, о том, о чем я говорил в этом выпуске, также не забудьте подписаться на канал Logic Pro Help, здесь у нас не только новости, а также и уроки по лоджику, по э, разным плагинам, обучающие уроки по тем или иным темам, э, так что подписывайтесь, смотрите уже довольно много роликов на канале, в ближайшее время появится еще больше, так что следите за новостями и не забывайте вступать в наш закрытый клуб, который не пугайтесь слов закрыто, он абсолютно бесплатный, вы просто оставляете свои данные, мы вам при присылаем приглашение. И вы получаете доступ в телеграм чат где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом каждый день, мы там общаемся, обсуждаем ошибки лоджика, работу с лоджиком. я отвечаю в том числе на какие-то вопросы, э, касаемые Logica и не только, в общем, обмениваемся опытом, общаемся, что-то обсуждаем, какие-то новости, ну, в общем, у нас там весело и интересно, поэтому если вы ищете клуб единомышленников, то присоединяйтесь, мы вам будем очень рады. И также к каждому вступившему мы даем бесплатные подарки, также переходите по ссылке в описании все прочтете подробнее что у нас там есть в общем всем welcome ждем вас ну а с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем успехов в творчестве всем пока